Нет, не знаю, как ты, а вот я очень соскучилась. Время течет, стремительно бежит. Одно остается неизменным. Это наши ежедневные новости Универньюз. С тобой я, Гульфия Мутугульна. Сегодня в выпуске. Эти ребята заговорят по-корейски. Ученики лицея Лобачевского КФУ проявили интерес к языкам. Бытие в небытие. Всемирный день философа отметили в Казани. Не каждый знает истинное значение слова «бюджет», но истинные экономисты точно найдут, что ответить. Так в пятницу 18 ноября Институт управления экономики и финансов с открытой лекцией посетил министр финансов Республики Татарстан. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. Пятницу 18 ноября прошла открытая лекция министра финансов Республики Татарстан для студентов Института управления экономикой и финансов на тему бюджетный процесс бюджетное устройство Республики Татарстан на современном этапе. Начало лекции началось с очень интересной новости, которая не могла не порадовать студентов. Институт управления экономикой и финансов теперь будет тесно сотрудничать с Министерством финансов. Во время лекции активно поднимались вопросы бюджета Республики Татарстан, а также тема, которая является наиболее важной в стране, это финансы финансовая грамотность. Впервые эту проблему в России стали обсуждать в 2006 году на встрече в Санкт-Петербурге министров финансов G8. После чего меры по формированию финансовой грамотности в стране нашли отражение в целом ряде документов президента и правительства Российской Федерации. Также совсем недавно в стенах КФУ прошла Всероссийская неделя сбережения, которая была направлена на повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Республике Татарстан. Диана Шила, Ученики лицея имени Лобачевского КФУ проявили огромный интерес к корейской культуре. Многие стараются выучить язык самостоятельно, а кто-то посещает специальный факультатив по субботам. Все это искренне удивило специалиста Корейского культурного центра, и он посетил лицей Лобачевского, чтобы увидеть все своими глазами. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Смотрим! Лицей имени Лобачевского КФУ открыл свои двери для очередного важного гостя. Представитель Ростовского отделения Корейского культурного центра Джон Чан-юн впервые посетил лицей, поближе познакомился с современными классами и изучил экспозицию музея. Особенно делегатов впечатлила внеучебная деятельность учащихся. Речь идет не только о детских творческих достижениях, но и о неподдельном интересе лицеистов к корейскому языку. Джон Чан-юн не пожалел времени и убедился во всем лично. «Я всегда очень трепетно отношусь к вопросам, которые касаются образования. Мне очень хочется популяризировать корейский язык и поддержать интерес к нему у всех учащихся. Я узнал, что в лицее Лопачевского КФУ замечен интерес к корейской культуре и языку. Именно поэтому я здесь. Я хочу вам помочь». Кстати, заниматься корейским языком лицеисты начали с недавнего времени самостоятельно, но пока что только в форме факультативов. Специалист искренне удивлен такой инициативе, хоть и отметил, что выучить чужой язык нелегко. Я сам изучаю русский язык. Скажу сразу: мне непросто. Но тем не менее интересно. Изучая язык другой страны, вы изучаете и ее культуру. И эти знания никогда не окажутся лишними. В рамках своего визита Джон Чан Юн примет участие в международном экзамене по корейскому языку, который пройдет в стенах Казанского федерального университета. Участие в срезе знаний примут участники с Москвы, Тольятти, Уфы, Волгограда и многих других городов России. Экзамен по корейскому языку состоится 20 ноября. Адель Шамилова, Роман Самарин в стенах Казанского федерального состоялся первый международный юридический конвент студентов и аспирантов «Юридическая наука и практика 2.0. Взгляд в будущее». Что интересного узнали студенты в этот раз, смотри в сюжете Анны Глазуновой. На протяжении десяти лет юридический факультет проводил международную конференцию, но в этом году они решили оттолкнуться от признанных канонов и создать новое веяние среди студенческих проектов. Это первый международный юридический конвент. Студенты лучших университетов, академий, институтов России и зарубежных стран собрались в столице Татарстана, чтобы продемонстрировать свои силы в различных направлениях юриспруденции. Здесь нужно задаться вопросом, что такое студенческая наука, нужна ли она или существует она. Я думаю, что она нужна и она существует. Именно на таких мероприятиях студенты могут, во-первых, узнать друг друга, во-вторых, могут развиться и получить знания в своей области, в которой они перед которой э, стоят определенные проблемы. И тогда они получают собственное развитие, знакомят со своим интеллектуальным трудом других участников и могут получить бесценный опыт участия в мероприятиях, развить свое ораторское искусство. Первый день участники побывали на круглых столах по актуальным проблемам предпринимательского, международного и финансового права. А затем посетили мастер-классы, где гостями и спикерами стали практикующие юристы, работники органов прокуратуры, судейского сообщества Республики Татарстан и Российской Федерации и многие другие. Во время второго дня конвента участники презентовали свои доклады, по результатам которых лучшие из лучших будут награждены ценными подарками. Заключительным этапом станет участие в развлекательно-культуре мероприятиях, где участники посоревнуются в интеллектуальной игре «Что, где, когда» и пройдут юридический квест. На закрытии в неформальной обстановке студенты смогут обсудить итоги конференции и поделиться опытом, который они смогли получить в стенах Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ -ньюс. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, я предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб Ньюз». В аэропорту Казани прошел митинг в память о погибших в крушении Boeing 737. Напомним, самолет, следовавший из московского аэропорта Домодедово 18 ноября 2013 года, разбился при заходе на посадку в Казани. Погибли все находившиеся на борту 6 членов экипажа и 44 пассажира, в том числе сын президента Татарстана Ирик Минюханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов. Для WorldSkills 2019 в Казани объявили конкурс на разработку талисмана. Талисман должен способствовать продвижению рабочих профессий, а также отражать национальные и культурные особенности России и Татарстана. Победитель получит 100 тысяч рублей. В меню фастфуд-сетей города появилась кофе «Руссиана». Сеть заведений быстрого питания решила взять на вооружение идею премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева о переименовании неполиткорректного кофе Американа. Татарстане спасли провалившегося в реку лося. Животное упало в реку Ик и не могло выбраться самостоятельно. Совместными усилиями лосю помогли выбраться на берег и вернуться в лес. Всероссийский фотоконкурс «Современная супербабушка» открыл прием заявок. Авторский снимок участникам творческого состязания необходимо загрузить на интернет-портал «Семейный альбом вместе с комментариями героини». Поцелуй на Тайм-сквер и селфи звезд на Оскаре попали в список самых влиятельных фото в истории. Журнал Тайн назвал топ-100 самых главных фотографий 1826 года по 2015 год. Казанскому федеральному университету исполнилось 212 лет. 16 по 19 ноября на площадках университета пройдут культурные мероприятия. Прямую трансляцию с большого праздничного концерта будет вести канал «Универ ТВ». 19 и 20 ноября на базе КФУ пройдут публичные лекции президента научного фонда имени Щедровицкого. Эксклюзивное интервью с ним смотрите в наших следующих выпусках. 19 по 19 ноября в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций проходит ставшая уже традиционной международная научно-практическая конференция «Четвертое садыковские чтение». На одной из конференций побывал наш корреспондент Елизавета Евтифеева. Смотрим. 18 ноября в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций прошла ежегодная международная научная практическая конференция по философии 4-й Садыковские чтения. Конференция носит имя заслуженного профессора Казанского федерального университета, доктора философских наук Марата Борисовича Садыкова. Он стоял у истоков философского образования в Казанском университете, был основателем отделения философии, на базе которого сформировался философский факультет КФУ. Четвертое «Садыковские чтения» – значимое событие для Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Серия конференции обозначает этапы становления Казанской школы социальной философии, основание которое неразрывно связано с педагогической и научной деятельностью Марата Садыкова. На этот раз участники обсуждают широкий круг вопросов, интерпретации самых разных явлений и процессов современной общественной жизни, исторической реальности и сложности познания этих феноменов. Человек, общество, история, познание – конфликт. То есть мы хотели обратить внимание на то, как по-разному трактуются вот эти вещи в современной гуманитаристике. И еще есть один узел интересный. Конференция проводится фактически уже в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Четвертые садыковские чтения посетили гости из Нижнего Новгорода, также и Самары. Я от самарских коллег слышала неоднократно о том, что вот есть такое интересное мероприятие, да, уже ставшее ежегодным. Ну и поскольку по ощущению в последнее время немножко так сужается пространство для интеллектуального общения в России, любые площадки, где есть интеллектуальная жизнь, где есть возможность встречаться, в широком кругу обсуждать те или иные вопросы, свободно, да, прямо, вот это, это всегда кажется очень важным, хочется принять участие. Привет, в Руслан Уразаев, Универ Ньюс. Философия – сфера не для слабонервных. Разобраться во всех направлениях философии и идеях великих мыслителей, а потом объяснить все окружающим, по силам далеко не многим. Доступно говорить о философии, учились на фестивале Казань-Философская в штабе. Смотрим. Идея учреждения Всемирного дня философии в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований и приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей. Но размышлять о вечном и актуальном – непростое занятие, считают студенты философского факультета Казанского федерального университета. Философия, которую преподают в вузе, она довольно сложна. Иногда кажется, там очень много информации каких-то абстрактных фактов. Здесь мы постарались попросить лекторов, чтобы они были более конкретны, что, конечно, непривычно для философов, но это сподвигнет наших слушателей к тому, чтобы они дальше сами занялись философией. Помочь студентам разобраться в вопросах бытия и небытия и заинтересовать философию других вызвались умы со всех концов страны. Так ежегодный фестиваль «Казань» философская, проводимый федеральным университетом, расширил свою географию. О том, что же такое философия и как говорить о ней проще, рассуждали доктора наук из Нижнего Новгорода. Философия, как и любая дисциплина, она может быть перебарщивает использованием специальных слов. Терминов. Но ведь то, что, о чем можно сказать просто, надо говорить просто. Философия – это отыскание наиболее емкого слова для выражения наиболее дорогой, наиболее ценной для тебя мысли. Кроме гостей из Новосибирского, Москвы, Самары, фестиваль, казалось, собрал весь свет философов-мыслителей Казани. Здесь слушали лекции, задавали вопросы о вечности, спорили и даже боролись в Олимпиаде за звание знатока философии. Авторы самых интересных вопросов были награждены памятными подарками. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз. На сегодня у меня все. И помни, нет смысла в поиске места, где тебе будет хорошо. Есть смысл создавать это хорошо в любом месте. Пока-пока!